Всем привет, с вами канал Виктория Асаменко, и сегодня я хочу рассказать про мой домик Монстер Хай. Он очень достроен, и у нас будет второй этаж. Обязательно я сниму еще одно видео про второй этаж. такой вот шкаф. Он э, сделан при клеточке коробки. Вот, э, он не отвлекается. Он при клеточке Вот здесь открывается. Я еще э, не сделаю, так. Он э, как держится, еще лежит на низу. Я его вот этот сам шкаф э, сделан в два цвета, розовый и темно-розовый. Ну, здесь из пластилина приклеены вот такие отверстики. Паучина, здесь тоже. Наверху паучина, который будет связать паучинку. И пакет. Далее, здесь э, не висит изображение мадрида. Мне очень нравится, как будто вот такая вот паучина. Далее, здесь. Вот такой вот король мягенький, пшистый такой, вот тут кровать я его вижу, и не было с этой кроваткой. вот у меня здесь такие две маленькие подушечки, вот одна и вторая. Еще я вот эту подушечку сама съела. И одеяло такое. Вот. Сейчас покажу. Вот. Далее сама кровать. И сделана и простой бутылки. И вот такая вот идея. Немножко такая хорошенькая, пророснула у меня. и на низу вот такое. Так. Ну вот такое оно держится не падает и кукла у него очень хорошо помещается. Сейчас я оттену его. И так вот этот вот Сейчас. Вот. Сейчас галикус покажу вам. Вот я еще э, сделала... Вот такое вот пирожное. Но для от это а тарелка может быть чем-то там где чего-то другого. Вот здесь корочка, как бутылки, крышка. И вот здесь ставим, как будто вот это, под носиком. Вот здесь сама. и с Вот здесь торт. Ну, красиво получился, но ну, у меня даже было вечером, не так вот, не, не знаю, как не смогла красиво это Такой вот столик, близкий. Очень классный, мне очень нравится он. Вот и в середине я напахала тканью ткань, и вот так вот обшила ее такими стразами. Далее, сейчас я это все поставлю. Я хочу вам это вот. вот здесь под вот, приклеё на скотчем. Вот такие вот висюнки. Вот он, он, он, он открывается и выходит на вот. вот Далее. Э, хочу ещё рассказать о поле вот гвель такая, вот она тоже открывается. Вот видите. Здесь написано руком. Я хочу бы рассказать. Э, здесь в реальной жизни нет. Э, акцент. Э, внизу был э, оранжевый. Здесь с заматером покрашен в э, коричневый цвет и э, красный такой тоже как будто бы облазить я специально сделала прорезь и желтый, здесь был коричневый тут зеленый красный вот желтый и внутри еще зеленый Ой, не слышу сейчас осмотрю. есть такая вот машина-палкинка-мазовая палкинка. И тут такое, все по не стилю. В общем, это было все. Еще хочу сказать, есть Сейчас вам покажу его. Вот. здесь окошко такое. Оно вот И чтобы больше света заходило. В этом видите, я всю да, помню, все я сделала. Да, полностью все летела сама, кроме одежды смеется. С вами в этом Виктория Кренко. ставьте пальцы вверх. Ну, мне их, пожалуйста, нет. Только вверх. Пишите комментарии. Комментарии внизу, пожалуйста. Сегодня самое главное. будьте собой, будьте собою на коне. Пока.